Эй, члены психбольницы Немиркин! Недавно мы сняли видео о семи вещах, которые вы должны держать в секрете. Некоторые из вас поделились с нами своими мыслями, и сегодня мы хотели бы их отметить. Вы рассказали нам о том, в каких ситуациях не стоит держать все в себе, а лучше поделиться с теми, кому вы доверяете. Это могут быть трудности в семье, отношениях и на работе. И хотя иногда некоторые вещи лучше держать в секрете, чтобы избежать ненужных проблем, мы призываем вас говорить о серьезных проблемах, с которыми вы можете столкнуться. Разговор об этих проблемах в безопасной обстановке, например, со специалистом по психическому здоровью или близким другом, может помочь вам снять груз с плеч. Итак, вот четыре вещи, которые не стоит держать в секрете. Первое – жестокое обращение в семье или в отношениях. Это обычное дело – иметь разногласия с партнером, друзьями и членами семьи. Может быть, вас раздражает, что они недостаточно помогают по дому. Но иногда, когда проблемы в отношениях выходят далеко за рамки обязанностей по дому и мелких споров, важно рассказать об этом кому-то. Как сказала Шагун Маурья, австралийский психотерапевт, злоупотребление может быть запретной темой, поэтому очень трудно открыто обсуждать его. Вы можете чувствовать себя виноватым, стыдиться, смущаться или бояться, что люди осудят вас или не воспримут всерьез. По этим причинам вам может казаться, что вы просто не можете открыться, и тогда вы страдаете молча. Но молчанием вы можете дать обидчику еще больше власти над вами. Когда вы говорите об этом, вы возвращаете эту власть себе и позволяете другим людям помочь вам в вашей борьбе. Сибил Камин, лицензированный профессиональный консультант из Колорадо, советует, найдите человека, которому вы считаете достаточно надежным, чтобы поделиться с ним своей историей. И если вы не чувствуете, что люди в вашей жизни могут помочь вам в вашей ситуации, вам обязательно следует обратиться за помощью к профессионалам, чья работа заключается в том, чтобы помочь жертвам насилия встать на ноги. Второе – депрессия или другие проблемы с психическим здоровьем. Несмотря на то, что психология и психическое здоровье сегодня доступны как никогда раньше, их по-прежнему недооценивают, не понимают и стигматизируют. По этим причинам, когда вам плохо, вы можете просто надеть маску счастья и притвориться, что все в порядке. Это обычно называют затыканием рта, и это может нанести огромный вред вашему психическому и физическому здоровью. По словам клинического психолога Виктории Тарат, подавление своих эмоций, будь то гнев, печаль, горе или разочарование, может привести к физическому стрессу для организма. Это может повлиять на кровяное давление, память и самооценку. Поэтому разговор о своих проблемах с человеком, которому вы доверяете, не только помогает выплеснуть все негативные эмоции, но и помогает бороться со стигмой, которая окружает тему психического здоровья. Делясь своим опытом, вы можете показать другим, что они не одиноки. Это подтверждает новое исследование, опубликованное в Community Mental Health Journal, которое показало, что молодые взрослые, поделившиеся своими историями о жизни с психическими заболеваниями, повысили свое благополучие и почувствовали себя менее стигматизированными. Не страдайте в одиночестве. Всегда найдется кто-то, готовый помочь. Номер три. Неравная зарплата или трудное финансовое положение. Иногда люди просто любопытны, особенно те, кого вы плохо знаете. Они могут использовать ваше финансовое положение, чтобы пристыдить вас, если считают, что вы зарабатываете слишком мало, или вы смеете вас из зависти, если считают, что вы зарабатываете слишком много. С такими людьми лучше просто дать им понять, что ваши деньги их не касаются. Но есть ситуации, в которых разговор о деньгах может быть очень важен. Несмотря на то, что мы живем в современном обществе, мы все еще не решили проблему неравной оплаты труда. Например, последние данные Бюро трудовой статистики за 2020 год свидетельствуют о том, что женщины зарабатывают значительно меньше мужчин даже за одну и ту же работу. Кроме того, менеджеры иногда используют в своих интересах неопытных работников и могут предложить вам меньше, чем вы должны получать. Если вы подозреваете, что зарабатываете меньше, чем должны, разговор о деньгах с коллегами может помочь вам выяснить, сколько вам должны платить и позволит вам отстоять свои права. Только убедитесь, что вы им достаточно доверяете, чтобы они не наговорили на вас плохого в присутствии вашего начальника. Аналогичным образом, если вы испытываете трудности в финансовом плане, может быть полезно поделиться своими проблемами с близким человеком. Это может быть неловко и трудно говорить об этом. Но если вы испытываете такие трудности, что едва можете позволить себе еду или элементарную гигиену, ваши друзья, несомненно, будут рады помочь вам. Возможно, они даже смогут одолжить вам несколько баксов на предметы первой необходимости или помочь оплатить поход за продуктами. А может быть, даже познакомят вас с возможностями трудоустройства. И номер четыре – ваши цели и планы на будущее. Некоторые исследования показывают, что если вы поделитесь своими целями и мечтами с другими людьми, то, скорее всего, вы будете меньше стремиться к ним. И иногда это может быть верно в тех случаях, когда вы не уверены на сто процентов, что это то, чего вы хотите, но если речь идет о чем-то, чем вы действительно увлечены, то, поделившись этими целями с другими, вы можете получить помощь, связь и поддержку, необходимые вам для достижения успеха. Но когда вы делитесь своими мечтами, обратите внимание на то, кому вы рассказываете о своих планах. В недавнем исследовании 2020 года, опубликованном в журнале «Прикладной психологии», говорится, что вы можете добиться большей приверженности целей и большей эффективности, если расскажете о своей цели человеку, который, по вашему мнению, имеет более высокий статус, чем вы, или если вы действительно цените мнение этого человека. Говард Кляйн, ведущий автор исследования и профессор менеджмента и человеческих ресурсов в Университете штата Огайо, объясняет, что вы хотите быть преданным и не желать отказываться от своей цели, что более вероятно, если вы поделитесь своей целью с кем-то, на кого вы равняетесь. Поэтому, говоря о своих целях, убедитесь, что вы поделились ими с кем-то, кого вы уважаете. Таким образом, вы убедитесь, что это не будут просто разговоры и никаких действий. Согласны ли вы с тем, что такие вещи не следует держать в секрете, а делиться ими с тем, кто вам нравится и кому вы доверяете? Какие еще есть вещи, которыми лучше поделиться с кем-то?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 Нам всегда везет, если мы можем чему-то научить вас. Но нам также очень приятно учиться на ваших комментариях, историях и опыте.